Всем привет. Сегодня у нас обновилась метель. Будем ее проходить вторую часть. Вторая часть там, где мы выбираемся за Эмили. В прошлый раз мы играли за Алана. Теперь играем за Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился и появился он. Очень похожая история с Алланом. В принципе, темница неплохая. Хорома вообще. Пятизвездочный отель. Даже уже... Хорошая еда. Даже не отравишься ни разу. Что у нас? У нас тут пусто. Вот даже туалет чистый. Что-то украли. Отмычка. Как и в прошлой части. Открываем я. Хотя нет, в прошлой части мы ящик открывали с помощью ключа. Вечный ключ. Нужно поскорее найти выход. Это да. Но также у нас тут появились, как видно, капканы. Интересно. Опа. Ручка. Ручка. Тут у нас... Чистый лист бумаги. А, да, кстати. В этой части э, мы можем убежать через эту дверь, спастись сами. Либо нас могут спасти вот через этот вот проход. Помните, э, в прошлый раз мы э, за Алана играли и спасали Эмили как раз таки. Сегодня мы пройдем эти две концовки. Удобно, удобно. Что это рабочий кран это у нас что похоже на компрессор что возможно что он и есть компрессор идет он в стену шкафчик с паролем код неизвестный ладно ладно Посмотрим, что у нас в этой комнате. Холодильник. Пустой. Лед. Ну, лед и что, лед, да. Что мешает открыть эту дверь? Что-то мешает открыть эту дверь. Это... нам что-то мешает. Мы не можем открыть эту дверь вот, да. Положить предмет в... внутрь. Закрой захлопните дверцу, и... Пусто. На каком основании? А что нам делать -то? Чуть не понял. Там ничего не видно, я не могу... Я не вижу. Конечно, попробую. Тут всего трехзначный пароль. Я, попер... Я попробую поперебирать его. И как найду нужный, вернусь. Давай. Еще одна попытка. Что это? Какая? А, не знаю. Ладно. Да, ты открылся. Лом. Я ради лома столько старался издевательство и что нам, выломать эту дверь? что мешает открыть эту дверь заперт на ключ есть предположение не удивлен мы тут сидим, лед греем Он же сейчас запищит. Проклятие. А, что за черт? Мы получили ключи, а предлагаю сматываться. Мы все закрыли. Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Да ты шо, Рана? мы мы ничего не открывали. Я, кстати, отлично, он в ванну не пошел, повезло. Тобой сейчас плохо было бы. А? Очень плохо. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Эй подожди куда? Он несет шка этот. Он несет ящичек, как в первой части. Отлично. Но подождите. А он. А вернется? Вроде как нет. Смотрите, мы можем попасть в комнату маньяка. Прикольно. Камин. Сейф. Бочка с маслом. Интересно. Серьезно? На этой двери все время был кот. Я мучился. Я вбивал этот злосчастный кот. Ну и ладно. Ну и пожалуйста ключ у нас есть используем спецключ подождите то есть вы хотите сказать то что сейчас мы должны просто выбраться своими силами ладно ведро О, отлично. Это что? Дверь ящика прибита на гвозди. Интересно. Пустая масленка. Угу. Угу. угу. Масленка с маслом А впрочем-то я и не удивлен Но что он теперь делать Со спереди с рычагом Какой неприметный постер Что ножницы? Прикол Еще ножницами нам что ли выдирать? Нет, он прибит на гвозди А что удержит эту дверь? Удивлен. Хотя... О. Что это у нас тут? Дангер. А, не помню. Опасно либо внимание. Для включения требуется 24 вольта. Ну. Нет питания. А где это питание взять? Ух ты. Я? Что я? Я ничего. Это мы тоже захватим. Так, тут мы все закрыли. А, подождите, нет. Он эти две двери оставлял открытыми. Боже. что в этот раз делаешь тут нет никаких электрощитков тому подобное клетки электрической такое наказание в этот раз кстати мы сейчас посмотрим я не знаю он наверно спустился такой и что газ ядовитый газ Так, что это? Это педрохранители. Это ключи. Ключи от чего-то. Я не думаю, что нам ванна понадобится. Спасибо. Ударом по голове обошелся. Надо будет потом посмотреть, что.. А, да. Нам нужно питание. Где нам найти питание? Дангер, значит, электричество. Ух ты! что, типа, у нас есть электричество. Да, ну, смотрите, оно работает. Так. Для включения требуется 24 вольта. Нам нужно здесь сложить двадцать четыре вольта семь шесть вот это шесть целых три десятых потом пять и четыре три нет а Головоломка. А нет, стоп. Я ничего не шумлю, я случайно. Кусачки. Я вообще не уверен, что нам нужно спускаться, но так, это домой. Теперь бежим. Лифт вовремя остановился. А? Ага. Так, погоди-ка. Смотри на его руку, как пингвин. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Кусачки, мне кажется, я знаю, куда кусачки я опять получил по голове. Опа, что это? Раствор ML 245. И что нам с этим раствором делать? Раствор МЛ надо гуглить. Нам надо гуглить. Скорее всего, хозяин знакомые баночки что это название ml 245 описание раствор для проявления невидимых чернил количество 8 штук вес 4 килограмма стоимость 54 доллара или рублей доллара раствор для проведения невидимых чернил значит ты никакой не чистый 7684 это шкота сейфа. Так, теперь наша задача заманить маньяка. 76-84. 76-84. Закрываем все. Проклятие. Проклятие компресса. Что за шум? 7684. 84 Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. 76-84. Нормально. Запомнили. Главное действовать сейчас быстро. компрессор. Давай. Давай. Семьдесят шесть, восемьдесят четыре. Ключ карты. Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. А -а -а, бежим. Что куда? Бы Дождемся, маньяка. Покедова. Время прохождение 1415 это первая концовка идем дальше нам нужно, с... была нам нужно сделать вторую концовку проходим все точно так же только сейчас уже не тупим уже все запомнили нужно поскорее найти выход давайте сразу проверим код Подходит ли он? 824. Подходит, понимаю. Капкана уже нету. Он стоит здесь. Отлично. Так, давайте. Я свет не выключу. И не защелкну. И на защелку не поставим. Так, что, лед? Сейчас нам надо действовать очень быстро. Та растапливаем лед, забираем ключ. Ты что там Сейчас покажу. Делаем. Как говорится, работаем быстро. Успеем, успеем, успеем. Нужно забираем лед. обратно в камеру. Кладем спецключ. Возвращаемся на место. Как он закрылся? Надеюсь, он ничего не заметит. Готово, все. Успели, успели. Главное, чтобы я сейчас не напортачил с микроволновкой или там тому подобного. Рода вещей. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Все, он сейчас отнесет спецключ, смотрим. ладно. Все, натнем спецключ, работаем. Сейчас набираем на это. Сейчас ищем ведро. Набираем его, забираем масленку, наполняем ее, забираем предохранитель. Ключики снова здесь. Спокойно. Сейчас бы наступил все. Весь бы наш план оборвался. Так, ведро у нас. Тут сразу открываем ящик с предохранителями. И наша задача будет запустить лифт. За дать электричество. Бежим, бежим, бежим. А, ты, ты что, издеваешься? Чёрт. Тупой капкан. Набираем, набираем. Быстрей. Забираем масленку. Закрываем это. Закрываем эту дверь. Закрываем эту. Набираем сейчас масленку быстро. Все возвращаемся, боже, на таком моменте, боже. Ладно, ждем твою феерическую фразу. Перемотаем, когда зайдет обратно к себе в комнату. Все, он идет в свою комнату, и мы смазываем трубы, смазываем трубы. Сбираем предохранитель, ставим его. Кстати, сейчас может по это. Раствор здесь. Возможно, тут сейчас будут кусачки, либо этот предохранитель. Кусачки. Как все быстро, я думаю, о -о -о. слишком все быстро. Чувствительность надо бы сделать пониже. Плюс минус, хотя нет, еще надо. Вот. А? Да пойдет. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Возможно. Но вроде все на месте. Сейчас страшно было. Так, теперь наша задача э, дать электричество. Он не заметил эту открытую. он сюда не заходил. Хорошо. Даем то же самое электричество. А, нет! Раствор. Эмейл мы не забираем. Теперь мы ждем, когда Алан будет поднимать лифт, монет отвлечется на него. Наша задача просто оставаться наверху и ждать. Все, ждем. Кто это там шумит? Все, он пошел, отлично. У нас будет время, пока Алан поднимает лифт, опускается на нем. Мы можем даже маньяку здесь такой прикол оставить, типа открыть все дверцы. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Конечно, не единственная. Ты что? Все, открываем, просто включаем везде всю воду. Все вот это вот открываем. Вот это включаем, мы это открываем. Вот это открываем, вот это. Мы все здесь пона открываем тебе, чтобы ты помучился и позакрывал здесь все обратно. Спокойно. Ага! Все. Где ты, черт все. Все, все, мы, мы все открыли. Ждем, ждем спасения Алона. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить Это мимо. Из-за тебя он сбежал. Из-за меня я вообще тут не прижем. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Мы ждем но ну успокойся. Не боится же он раньше времени. Кто-нибудь, помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Пропал... Спасибо. Как, я как я отсюда? Думала, не выберусь отсюда? Вот и Алана, да. Скорее, подальше от этого места. О, мы смотрим на Алана со стороны время Проха... прохождение 7.20. Вау. Ну что ж, друзья. Мы прошли две концовки. А... Довольно-таки прикольно увидеть Алана со стороны. Мы его увидели. Прикид обалденный. Все сделано практически до идеала. Будем ждать следующих обновлений. Ну а пока. Всем пока.